После изготовления он водным путем был со спецпричала в Цимлянске доставлен баржей полторы тысячи километров до порта в Семилуках, это Воронежская область. Там на спецстоянке он ждал, пока будет подготовлена транспортная инфраструктура доставки по суше до города Курчата. За это время было укреплено дорожное покрытие, укреплены пять мостовых сооружений. Также было переустроено и благоустроено более полутора километров объездных дорог у меня вот машина сопровождения есть помогательные тягачи вот мы коллектив у нас такой весь такой Они все по-своему сложные, руки, понимаете? Каждый по-своему сложный. Потому что этот или этот, как? Каждому и же не так много водишь, и не так часто водишь.